Не знаю, как вы, я часто слышу про то, как человек моделирует свою жизнь. И все события в его жизни не случайны, и, в общем-то, все происходит то, что он хочет. Теорию мы знаем, но на практике нам часто очень сложно понять эти вещи. Поэтому я приведу пример, который произошел со мной. А вы уж определитесь, как это может относиться к вашей жизни. Впрочем, как говорила известный психолог МГУ Петухов, человеку стоит сделать выбор, главный выбор. Есть свобода выбора или нет свободы выбора? Если свобода есть то тогда это видео, скорее всего, вам чем-то поможет. А если свободы нет, то тогда, конечно, жизнь случается, и все в этой жизни случайно. И вы просто жертва обстоятельств. Итак, я вам расскажу, точнее покажу, как работают убеждения. У меня был случай, когда мы однажды встречались с человеком, его интересовали мои профессиональные возможности, меня интересовали его профессиональные возможности, он был айтишником, и мы решили пообщаться. Встретились, мы до этого никогда не виделись. И он начал закуривать сигарету. «У меня есть убеждение, при мне не курят. Помните систему «Я мир»?» И помешкав буквально пару секунд, я ему сказала об этом. Я сказала, что, ты знаешь, я очень не люблю, когда рядом со мной курит Разговор из «Я», если кто следит за моим каналом. Он смутился и сказал мне, что это последняя секрета, я выкурю и больше нету. Тем более, что, во-первых, он ее почти разжег, а во-вторых, пачку выкинул. На что я ему ответила: "Ты знаешь, мы собираемся сесть в заведении, которое недалеко. Я предлагаю такой компромисс: мы туда дойдем, ты пойдешь покуришь, а потом мы будем разговаривать. То есть ты просто не со мной рядом будешь курить". На что он спросил резонно: "Ты не обидишься?" Я говорю, "Нет, я не обижусь. Мы договорились" произошло, как мы договорились. Посидели, мы порешали мои профессиональные вопросы с его точки зрения. Потом мы посидели, порешали его проблемы с моей точки зрения. И, как обычно психолог, нерв может поднять человеку. И это было достаточно поздно. Он зашел в кафе и купил пачку сигарет. И я же помню, что я уже ему говорила, что рядом со мной не курят. Второй раз эффекта, возможно, и не будет. И я второй раз говорить, в принципе, не собиралась. Но идея о том, что рядом со мной не курят, она же у меня есть. Я даже не знала, что делать в этой ситуации. Потому что я вижу, что человек открывает пачку и начинает прикуривать сигарету. И в это время у него не срабатывает зажигалка. Тут он поднимает глаза и говорит, а, рядом с тобой же не курят. Мне отлегло от сердца, мне стало гораздо легче. Я говорю, спасибо тебе огромное. Действительно, в эти моменты я очень благодарна людям, во-первых, за их память, а во-вторых, Вселенной за то, что она, минуя меня, решила мою проблему. Ибо я понятия не имела, как с ней себя вести с этой проблемой. И я даже не знаю, что бы я делала, если бы человек закурил. Вот примерно вот так работает наши убеждения, наше желание, когда мы чего-либо хотим, как говорил Коэли, вселенная в лепешку разобьется, чтобы сделать так, как ты хочешь. Но здесь нужно же хотеть... На уровне убеждений, да? То есть это не просто желание «я хочу мороженого», а где-то там, я думаю, ой, да ладно, мне оно-то не очень-то нужно. А недавно я говорила человеку о том, что каждый делает то, что он хочет. На что мне резонно заметили. «Ты что? Я не делаю то, что я хочу?» И, кстати, эта цитата не одного человека, а, честно говоря, нескольких она просто очень похожа. А я говорю, значит, ты хочешь не делать то, что ты хочешь? На этот человек уже не мог ответить. Что я имею в виду? Наши желания обладают очень интересными вещами. И когда мы были маленькими, можете спросить у детей, знакомых вам, они хотели вырасти. Возможно, вы помните, зачем же вы хотели вырасти. Как правило, детям очень нравится, что взрослые ⁇ это такие божества, которым все можно, которые знают, как надо, и у них безграничные возможности. И вот мы выросли, мы взрослые, у нас безграничные возможности, нам можно все. Осталось только одно – пользоваться этим. На самом деле, когда у меня э, спрашивают, а что так можно было, я часто говорю, вспоминайте самое главное – с головы из пяти букв. Можно. Я его дарю и вам.